Они стоят. До да. Потом они заходят во время обеденного перерыва. Это с 12 до 3, грубо говоря. они заходят, когда едут с работы домой. Кто -кто -кто? Кто -кто -кто? Кто -кто они заходят. Потом да. Опять же, если это пятница вечер, то люди уже может быть, может быть ну, заходят в инстаграм, не для того, чтобы посчитать вашу нервность, какой вы там умный и красивый, а чтобы сделать свое селфи, зачекиниться, да, они там где-то тусят, гуляют, у них уже мозг расслаблен, на работе не думают, напрягаться не хочет, он только сделает свое селфи и выложит. В субботу он там после ночного курса часам к 12 проснется, проспится, выспится, он залезет в ленту, а что там ночью я делал? Да? Пос посмотри, э зайдет по геотегу в этом ночном клубе То есть сил, может, ему и там лень, девушка понравилась, может, молодой лень, человек лень, не подошел, может, он отдыхает. Да, да, да. Опять же, ну, поэтому есть общие правила, э, на выходных ниже активность в Инстаграме. Поэтому э, выложите на выходных один пост и сделайте пост развлекательный, потому что по выходным народ отдыхает там никто не любит напрягать. Оценивайте по себе вообще. Ну, Как вы себя ведете, так, скорее всего, ведет ваш клиент.